Вы знаете, что большая часть так называемых христиан ненавидят Бога. Они терпеть не могут имени Иисуса Христа. Когда ты им говоришь имя Иисус Христос, они раздражаются, они злятся на тебя, они говорят, ты что, не можешь своими словами отвечать, у тебя что, нет своих мозгов? Ты говоришь только Иисус, Иисус, у тебя только Иисус на устах, ты только отвечаешь словами Иисуса Христа, ты живешь как Иисус Христос, зачем оно тебе нужно? Ты что, лучше других? Будь как все, живи как все, и за тобой потянутся люди, за тобой пойдут народы, но ты сошел с ума, ты больной человек, с тобой невозможно разговаривать. Тебе что ни, у тебя что не спроси, у тебя все сводится к Иисусу Христу, и что если ты не прекратишь грешить, ты попадешь в ад. С тобой невозможно говорить, ты ненормальный человек, но мой милый друг, вот почему Бог послал потоп во времена Ноя. Я это понял только тогда, когда я начал проповедовать истину Божью, когда я начал проповедовать реального Иисуса Христа я только тогда понял, почему Бог это сделал. Люди ненавидят Бога. Если бы люди могли создать такую бомбу, которую они могли бы запустить в небо, которая долетела бы до Бога, чтобы уничтожить Бога, они бы это сделали. Потому что они любят Бога только на словах. Они готовы сделать все, чтобы Бога не было. Но мой милый друг, ты никогда не сможешь повредить Богу, ты не сможешь ничего Ему сделать. Бог свернет однажды всю эту землю, всю эту вселенную, как грязную тряпку и сожжет ее в огне. Вместе с живущими на земле, которые ненавидели Бога, которые только устами говорили, что они любят Бога, но их дела и поступки, их жизнь говорила обратное. Они ненавидели Бога. Они раздражались, когда ты им говоришь слова Иисуса Христа, когда ты им говоришь, что Ты Иисуса Христа, когда ты им говоришь то, что говорил Иисус Христос, они тебя ненавидят. Они готовы тебя убить. Они раздражаются, излятся и не хотят с тобой ничего иметь общего. Они не хотят с тобой разговаривать даже. Они ненавидят Бога. Они ненавидят Иисуса Христа, хотя они ходят в своей церкви, поднимают свои руки. Даже некоторые плачут и говорят, о Иисус, как я люблю тебя. Но только позволь мне никогда не слышать твои слова. Но только позволь, чтобы никто и никогда не трогал меня с твоими словами, которые ты написал в Евангелиях. Мой милый друг, ты никогда не сможешь наследовать жизнь вечную, пока ты не влюбишься в Бога. Покайся, мой милый друг, и уверуй в реального и живого Иисуса Христа который есть любовь, да благословит вас Господь наш Иисус.